Сегодня у меня точно будет секс. Смотря как сложится вечер. Вечер сложится как надо. Куда ветер занесет наши корабли? Твой корабль войдет в мою гавань.